Добрый день! Мы продолжаем наше путешествие, рабочее путешествие по Визняковской земле. Сейчас мы находимся в поселке Никологоры и по очень хорошему поводу наша пайщица Юлия Валерьевна участвовала в конкурсе. И вот мы хотим задать ей пару вопросов по этому поводу. Итак, Юлия, как вы узнали, во-первых, о нашем кооперативе? Из местной газеты «Районка». А как вы узнали о конкурсе? Я обратилась когда в кооператив и мне дали газету, где там было вот все условия, условия да, об этом конкурсе, ну я и решилась попробовать, все зарегистрировалась, сделала и забыла вообще про, этом, про этот конкурс. А как вы узнали о том, что вы стали победительницей? Ну вот из этого же сайта зашла, посмотрела, сначала не ожидала вообще, потом позвонили, вот сказали, поздравили. Ну и так, мы еще раз вас поздравляем. Вот этот большой телевизор выиграла в конкурсе Юлия Валерьевна Кузьмина. Поздравляем. Я, к сожалению, не могу, под... ставлю телевизор, пожать вашу руку. Спасибо. Так что будьте наши пайщицей и в будущем приглашайте наш кооператив, всех остальных. Итак, Нижегородский кредитный союз, 15 лет с вами.